Слушай, поехали ко мне попаримся. А у тебя сауна или баня? А какая разница? Ну, баня это русская, а сауна это финская. Вообще-то нет. Ты типа спросил у меня, на чем мы поедем? На машине или на кар? Для тех, кто совсем в танке, поясню, что сауна на русский язык переводится как баня. Просто финны привыкли к большей температуре и более сухому э, воздуху. У нас же 70 градусов, там 60-70, воздух влажный, потому что подливают на каменку воду. У финов до 110 градусов, в основном это 90-100, и воздух сухой. И чувствуется, что там, что там приблизительно одинаково, потому что э, чем влажнее воздух, тем он более плотный и тем он более горячим нам ощущается. А сейчас поговорим не о трудностях перевода, а о вентиляции в парной. Сразу говорю, что ребята за стенкой прибивают фасад, поэтому будет немножко стучать. Но я думаю, вы потерпите ради хорошей информации. В общем, у нас вентиляция Басту. Классическая вентиляция. Мы ее специально закрыли ради эксперимента пленкой. И она вся идет у нас через эту трубу в... Так вот, вчера произошел немножко неприятный разговор у нас с тем, кто будет делать отделку в нашей бане. Типа, так нельзя, вы что, это вентилятор, нельзя механическую э, вытяжку ставить, нельзя вытяжки объединять. Объясните мне такой факт, почему в Финляндии, в более развитой стране, в стране, в которой гораздо больше развита э, культура парения в бане, а там баня почти в каждом доме есть вот. почему у них так делают здесь у нас примитивный вентилятор да у него какой-то там IP. я проверял на него можно на мотор на обмотку даже брызгать в данный момент в финляндии в каждом новом доме обязательно должен стоять рекуператор что это такое это система вентиляции которая собрана в один корпус в ней стоит рекуператор через этот рекуператор выходят ваш воздух из помещения и заходит через этот же рекуператор радиатор по-русски заходит воздух с улицы тем самым частично компенсируя потери тепла или холода из помещения так вот, если у вас пластиковый рекуператор да, ну, в Финляндии, то многие подключают вентиляцию в бане прямо через пластиковый рекуператор. И такие вентмашины не боятся этой влаги. Так, обязательно найдется несколько банщиков, которые попытаются сейчас написать э, злобные комментарии под этим видео. Я попробую ответить на них заранее. Первый вопрос, ну типа мы вот поставили миллион, квадриллиард, триллионов этих бань и все работает отлично, люди счастливые выходят, влажные, там голые, все у них хорошо. Че ж тебе вот, зачем нам менять на вытяжку принудительную? Ответ вот просто, он сам прям напрашивается, ребят, если вы будете ездить на Жигули 20 лет, вы будете думать, что это все нормально. Но как только вы пересядете на автомобиль более современный, более качественный, вы поймете разницу. И тут то же самое. Чтобы не нюхать пуки соседа в маленьком помещении, нужно его вентилировать. Второй из популярнейших вопросов, типа, это что мы будем... Кубометры просто воздуха нашего горячего, который печечка наша родненькая каменка согрела, выбрасывать в трубу. Да не надо выбрасывать ничего в трубу. Это может э, такие вещи сказать тот, кто построил несколько бань, но ни разу в них не парился. Чтобы у вас стал горячее воздух, вам нужно подкинуть пару лишних дровишек и открыть немножечко заслонку подачи э, воздуха в, в печку. Вот, ну, может быть, у кого-то еще шибер приоткрыть нужно, смотря какое устройство печи. И все будет хорошо, это раз. Во-вторых, не о таких кубометрах речь идет. Но если у вас, вы разожгли э, каменку, подняли там до э, 70 градусов, у вас, естественно, вентиляция там, ну, пусть 110, фу, там, 125 трубой выведена. Вот, и вы... Э, у вас все там двери закрыты под печкой... Э, Сотая труба э, при точке, допустим. Вот. И вот у вас в эту естественную вытяжку уходит 60 кубометров воздуха. Но если вы включите вентилятор, и у вас будет уходить 150 кубометров воздуха, тем более будет уходить как в басту, как я вначале показал, то воздух будет горячим и свежим. Ну, упадет у вас на 15 градусов температура той, что было. Чуть-чуть сильнее разожгите печку Не парьте мозги, это такая мелочь ну, Дальше тут уже идут вопросы типа, Ну и в чем тогда плюс И что мы получим от того, что включим Естественную вентиляцию Тоже, ребят, ну все просто же Если вы не хотите Нюхать пуки вашего соседа дышать выхлопом, который выдыхает рядом сидящий с вами человек, свои же выхлопы, отработанный воздух, не хотите вдыхать обратно, то вам нужна вентиляция. И 50-60 кубометров в час недостаточно. Кто говорит про естественную вентиляцию в бане, ни разу в жизни не держал анимометр в руках. Для одного человека в час нужно поменять, это в спокойном действии, то есть человек лежит отдыхать 30 кубометров в час. Это сан нормы. Если человек в бане парится, бьется вениками, плескает воду, то надо по 60 кубометров на каждого человека. И допустим, если в парилке у вас сидит 5 человек... Посчитайте, прикиньте, сколько вам нужно воздуха, а ваша э, естественная вентиляция, ну даже предположим 100 кубометров в час, хотя если найдутся парильщики здесь в UFO, э, где-нибудь, которые захотят со мной поспорить, без проблем, возьму анимометр, приеду, померим, какая у вас естественная вентиляция, вот. Какая вентиляция Когда мы здесь поставим окна Я покажу с анимометром Наверное в это же видео вставим Какая у нас здесь вентиляция Без всяких приукрас Будет механическая Из плюсов вы получаете Больше оттока Тем самым вы получаете больше притока Свежий воздух Можно сидеть даже дольше в парилке Потому что вы дышите чистым воздухом вот. Потом из очень важный плюс. После того, как печка остыла, влажность помещений все равно осталась. Естественная вентиляция, объясняю э, людям, тем, кто не понимает вентиляции, она работает только на разнице температур и разнице влажности. Воздух стремится перемешаться или теплый воздух, он разряжается и стремится подняться вверх, как воздушный шар. Так вот, если у нас разницы температур в трубе, на улице, печке, помещения будет, ну, ее не будет, тогда тяги не будет. А влажность у нас здесь есть, и она не будет успевать уходить через естественную вентиляцию. Даже если она хоть чуть чуточку будет тянуть, тогда придется открывать окно. Открыли вы окно в парилке, у вас зашла пыль. Зашла пыль, она села в, в, в, на ваших полках, на ваших стенках, там имитации бруса, либо вагонки. Да и вообще открывать, закрывать как бы окно, это и шум, и неприятно. В современных домах окна открывают только для того, чтобы их помыть. Когда у вас в бане та же самая температура, что и на улице, особенно когда, это, когда вы паритесь летом, то... Механическая вытяжка поможет удалить излишки влаги. Помаши рукой. Бости чем. Еще один плюс механической вытяжки том, что у нее есть регулятор. Он у нас сейчас, правда, без крутилки. Вот, ну, вот таким образом он выглядит, семисторный регулятор, у него 10 положений и вы можете настроить ту вытяжку комфортную, точнее запомнить, да, что вам в парилке, когда у вас там пятеро человек, вам комфортно, когда регулятор на 4 там, либо на 7 находится и тем самым вытяжка становится регулируемой. а когда у вас естественная вытяжка, вы можете регулировать ее только шибером под печкой, притоком. И то не факт, что это поможет, и не факт, что вы сможете отработать какое-то точное положение в электронике, точнее все, чем ваши ручки. Товарищи, как и обещал, производим замеры. У нас здесь профессиональный анимометр теста, приложение к нему. Не включаем, потому что садится батарейка единственное приоткрытое окно оно одно, это в принципе единственный приток в доме, потому что притока под печкой сейчас нету вот, открыто как микропроветривание в общем наш регулятор включен на всю вот, хотя особой разницы не имеет, будет на 90% включен или там на 70%. Просто пропускная способность 125 канала не, пока, ну, не даст возможности больше протянуть, чем сейчас у нас будет показателей. Вот, тем более с нашим сопротивлением. На тех диффузорах, которые идут в туалет и в душевую, у нас сымитировано сопротивление, как будто бы там стоят закрученные анимостаты. Вот. Верхняя вентиляция в парной у нас закрыта, как будто бы шибер, либо заглушка закрыт полностью. Вот. И наша вентиляция басту. Почему мы меряем именно здесь? Потому что на этой ветке максимальное сопротивление. То есть мы выбрали самые наихудшие условия для себя. Вот, а вы можете с нами поспорить в своих там наилучших условиях, если у вас, допустим, вытяжка начнется вверху. Вот, включаем анимометр, открываем заслонку на анимометре, он у нас подключился к приложению, давай-давай, подключился, да, так, фиксацию отпускаем, нажимаем play, вот, я дую в него, показатели меняются в настройках мы делаем конфигурацию измерения 125 диаметр в наших измерениях мы делаем объемный расход воздуха на выходе из воздуховода то есть мы не просверлили отверстие в воздуховоде а мы присоединяем ну, придвигаем к воздуховоду все, выбираем смотрим, что показывает когда работаете с анимометрами, которые на датчике, а не на вентиляторе, знаете, они, конечно же, точнее гораздо работают, но нужно направлять по стрелочке правильно. Значит, берем наш анимометр, ставим в центр и смотрим на циферки. Сейчас на самом деле цифры больше, потому что разница в температуре у нас выше. Сейчас на улице холодно около 10 градусов когда у нас была жара и было на улице около тридцатки показывала 133 135 то есть вот вот пожалуйста вот цифры для тех кто не верит думает что цифры нарисованы убираем анимометр цифрки падают Этих значений хватает, чтобы комфортно находиться в парной. ну Пятерым людям будет достаточно. Если вы тут, конечно, не будете все пятеро вениками друг друга стучать. Вот Этого достаточно будет. Мои предположения, если сделать те же самые замеры с естественной вентиляцией, грамотно сделанной, самыми супер крутыми банчиками, то значения будут в пределах... А, ну, во время парения будет около 70 значений на 125 воздуховод Если печка будет полностью шибер открыт Если а, печка не будет разожжена Температура в помещении будет обычная То где-то около 30-50 кубометров в час будет пропускать через воздуховод вот, Если будет, потому что если не будет разницы в температурах, тяги не будет. Еще раз повторю про самый главный плюс механической вытяжки в парной. Даже когда ваша печка не разжена, выключена и разница температур уличного воздуха и воздуха в парной приблизительно одинаково, у вас все равно будет тяга. Тем самым влагу, которая накопилась в вашей э, мебели в парной, в деревяшке во всей, она все равно будет удаляться средством механической вентиляции. Используйте механическую вентиляцию, обращайтесь к нам за ее проектированием, стройте грамотные каркасные дома вместе с нами. С вами был Димон, пока!